Здравствуйте, меня зовут Иван. Сегодня я хочу научить вас зарабатывать от 1000 рублей в день. Работать мы будем в сервисе в ТОПе. Данный сервис занимается платной раскруткой аккаунтов в социальных сетях. Ставит лайки, делает просмотры и подписывается на странички рекламодателей. Работать мы будем с помощью бота. Здесь вот есть бот, его вы можете скачать прямо сейчас и протестировать. Данный бот скачивается на компьютер в настройках бота, прописываются логины и пароли от социальных сетей и далее, пока ваш компьютер работает, этот бот в фоновом режиме, без вашего участия заходит в социальные сети рекламодателей, просматривает их, ставит лайки и подписывается на эти страницы за это мы получаем поинты поинты это местная валюта позже она переводится в рубли и выводится удобным вам способом один аккаунт социальной сети, добавленный в бот, способен ежедневно приносить от 1000 до 1500 поинтов. Давайте посмотрим расценки на поинты. Поинты – это местная валюта, как я уже говорил. Здесь есть свой сервис, который выкупает заработанные поинты. Спустимся ниже. Вот 10 тысяч поинтов готовы выкупить за 60 рублей. 100 тысяч поинтов готовы выкупить за 650 рублей. 1 миллион поинтов покупают за 7000 рублей. Мы с вами создадим бота, в который добавим не одну социальную сеть, а 150 социальных сетей. И в итоге мы сможем зарабатывать ежедневно 150-170 тысяч поинтов. То есть в месяц у нас получится около 4,5-5 миллионов поинтов. То есть вот Смотрим, около 40 тысяч рублей. Так, Я хочу вас сразу предупредить, что помимо приобретения моего курса, для того, чтобы ваш бот, который мы создадим со 150 аккаунтами в социальных сетях, работал без проблем, вам ежемесячно нужно будет дополнительно тратить 3-3,5 тысячи рублей. То есть вы приобрели мой курс, и еще вам нужно будет заплатить 3-3,5 тысячи рублей, чтобы настроить бота. Согласно моему курсу. И добавить у него минимум 150 аккаунтов в социальных сетях. Добавить можно и больше, можно меньше. Это уже на ваше усмотрение. Так, ну давайте сейчас попробуем вывести поинты, которые у меня есть. Для того, чтобы вывести, нам необходимо создать купон. Так, вот у меня есть 19 тысяч поинтов. Создам купон на 15 тысяч поинтов. Жму кнопку создать. Один купон успешно создан. Так, вот он наш купон. Копируем купон. Так. Переходим в сервис выкупа купонов. Сюда вставляем код купона. Так. Оцениваем купоны. Так, вот. 90 рублей. Мой купон оценили 90 рублей так давайте выведем так я выбираю на яндекс так ввожу номер счета 90 рублей так email адрес свой укажу так согласен Жму на кнопку вывести так, яндекс кошелек данные верный Так, все. Деньги поступят в течение одной минуты. Но сейчас я продолжу вам рассказывать и э, сообщу вам, как придет письмо с подтверждением о том, что деньги я вывел, деньги получил. Вот я получил письмо от Яндекса о зачислении 87 рублей. 3 рубля съела комиссия. Э, сейчас еще немного расскажу вам о самом боте. Как вы поняли, данный бот работает на вашем компьютере и его работоспособность ограничена работой вашего компьютера. То есть, как вы выключите компьютер, бот работать перестанет. В моем курсе я научу вас делать так, чтобы этот бот работал круглые сутки и не зависел от работы вашего компьютера. То есть, вы сможете выключить свой домашний компьютер, а бот будет продолжать зарабатывать вам поинты. Также мы в этот бот добавим минимум 150 аккаунтов в социальных сетях. И ежедневно вы будете зарабатывать минимум 150 тысяч поинтов. То есть ежемесячно 4,5-5 миллионов поинтов вы будете зарабатывать. Таким образом мы с вами построим действительно пассивный доход, который начнет приносить вам деньги уже в этом году. И точно в 2020 году станет вашей опорой, ежемесячно принося вам 40 тысяч рублей как минимум. Вы сможете добавить потом в социальные сети еще, еще и еще и таким образом Увеличить ваш доход в разы. Поэтому сейчас приобретайте мой курс. В курсе я все подробно рассказываю. Также я оказываю техническую поддержку. Всегда на связи. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы. Все, благодарю за внимание. Всего доброго. Встретимся в курсе.